Кто то сказал, что лес тушить невыгодно экономически. Так ли это, мы разберем в этом видео. Также мы углубимся в лес заготовку, сколько леса у нас вырубают и на каком месте мы вообще по производству. И вы придете к выводу, что нужно делать с нашим лесом в России, чтобы у нас было все хорошо. На канале финансы предпринимателя меня зовут Николай Евшин, я руководитель агентства финансовых директоров. Поехали! Итак меня волнует тема не только финансов моих, финансов моих клиентов, но также я хотел разобраться в показателях экономики нашей страны. И что-то речь пошла за лес, потому что в первом году сгорело максимальное количество леса за всю историю Российской Федерации и наверное Советского Союза. Не точно, но наверное да. Итак, Россия занимает первое место по количеству тысяч километров леса. У нас 12 тысяч тысяч квадратных километров леса, что составляет 30,77% общемирового объема леса вообще, который существует. В 2020 году сгорело 181 тысяча квадратных километров леса, что составляет 01816 16 тысяч квадратных метров леса, то есть сгорело меньше тысячи квадратных километров леса, сгорело 18 сотых это 0,0015 тысячных всего объема леса, который у нас есть. Например, если бы у вас было 100 тысяч деревьев, у вас сгорело полтора дерева. Я сейчас не говорю, что пожар это плохо либо хорошо, что горят реликтовые деревья, заповедники горят, что ну, лес в основном горит, где люди. То есть люди являются причиной огня в 90 процентах случаях, даже, наверное, больше. И поэтому лес горит вот рядом с нашим домом. Да, это небезопасно, да, надо его тушить, но мы сейчас не про это. Мы вообще про лес в принципе, что у нас есть много леса и пожары на это количество леса влияют на 0,15-10 тысячных процентов Но вопрос финансиста меня конкретно интересует в том, сколько же леса этого мы заготавливаем, то есть конкретно рубим под ноль. Так сказать, сколько мы этого леса, нашего родного леса, нашего-нашего леса, сибирского леса, таежного леса вырубаем. Россия наказалась на четвертом месте. Первое место США. 429 миллионов кубических метров заготовки. Далее Китай 341, Бразилия 266 и Россия 217. Миллионов метров кубических заготовки сырья. Итак, Россия э, заготавливает леса на 5%, при том, что у нее леса от всего мирового объема 30%. Дальше кубические метры я перевел в тысячи кубических метров, а не в миллионы, чтобы получилось тысячи кубических метров, разделенное на тысячи квадратных километров леса, чтобы понять, какая страна сколько леса вырабатывает на тысячу квадратных километров леса. Итак, Россия вырабатывает 18,000 метров кубических на квадратную тысячу километра леса. 18. При том, как США вырабатывает 138, а Китай 155 тысяч метров кубических на тысячу квадратных километров леса. Если рассматривать лидеров рынка в этой отрасли, это США и Китай, то мы отстаем от этого показателя в 8 раз. То есть нам нужно вырабатывать 145 тысяч кубических метров на тысячу квадратных километров леса. Если мы сможем это сделать, тогда мы будем вырабатывать 1736 миллионов кубических метров леса, что составит 44% от всей заготовки в мире. Мой посыл такой, что да, нужно его там дальше перерабатывать. Да, нужно там налаживать производство в России. Но мы сейчас говорим о лесозаготовке, о его воспроизводстве, о его нормальном существовании, такой, как есть в США и в Китае, чтобы мы вышли на эти технологии. Кто-то из вас скажет, да, у нас ворует лес. Окей, ворует столько же, сколько занимает вся легальная промышленность, но это реально много и, ну, я не знаю, что нужно, чтобы столько своровать. Ну, как минимум, еще в четыре раза у нас есть потенциал, даже если воруют столько же. Да, нужно осветлять этот бизнес, да, туда нужны дополнительные производственные мощности, да, туда нужны инвестиции. Информацию, откуда я брал данных для расчетов, я обязательно подкреплю под этим видео. Это рубрика «Политический кружок». Нам просто нравится вкуряться в цифрах не только компании, но и в отраслях. Поэтому пиши, что ты об этом думаешь в комментариях, пиши информацию, которую, возможно, я не учел в этом видео, пиши, что ты думаешь про это видео, а мы обязательно разберем это в новых выпусках. О том, как управлять финансами в компании, смотри на моем YouTube-канале, обязательно туда переходи, а этому видео ставь лайк, колокольчик и обязательно подписывайся на мой канал.